Слушай, Дон, да видимо ты очень нравишься Панки. Ну да, она очень даже симпатичная. Своего любимчика я уже нашла. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк, Привет, Дон. Ой, привет, Панки. Очень рада тебя видеть. Ну что, как твоя нога? Спасибо, Дон, все отлично. Совсем взрослая. Слушай, Дон, а выходные у тебя есть? <связывая> панки, ну ты смешной, ну конечно же есть. А ты что-то хотел? Эм, да нет, нет, ничего не хотел. <связывая> да, да я так просто спрашиваю. Ну думаю, ты ж наверное эм, устаешь каждый день здесь работать. Слушай, Дон, это ну как бы. Эм. Слушай, а, а вот нам не мороженое. <связывая> Слушай, Панки, ты сегодня. В даже знаешь, какой мое любимое мороженое! Вот, блин, не задача. Как же мне ее пригласить куда-нибудь? Вот, не хочет меня учить на роликах кататься, а я-то думал, М -м, а куда же мне ее пригласить? А вдруг, а вдруг она мне откажет? М -м, она такая красивая, правда, ребята, вам нравится, да? Мне очень нравится! Более личного характера Что, какое мороженое я люблю? Нет, не совсем Я вообще-то спросить хотел А у тебя парень есть? О, да, это я хотел спросить, да Ну, вообще-то... О, смотри, Панки единорожка идут Ну вот, как всегда вовремя Приветики, ребятки Ну что, прохлаждаетесь? Да вот, отдыхаем А мне Панки в гости пришел, у него уже нога зажила да, друг, круто ты с этими роликами! Ха -ха. Мороженое будете? Ну, конечно же, будем! А можно мы с вами посидим? Ну, конечно же, в компании веселее! Слушай, Дон, да видимо, ты очень нравишься Панки! Да ладно тебе, единорожка! Он какой-то немножко странный! Никуда даже не хочет пригласить! Слушай, так может он стесняется? Ну, я не знаю, я вообще этих мальчишек понять не могу! Что, друг, я так понимаю, тебе Дон понравилось? Да тише ты, тише, не ори! Ну да, она очень даже симпатичная. Слушай, так пригласи ее куда-нибудь. А если она не захочет со мной никуда идти и откажет. Ну, тогда для начала подари ей что-нибудь. О, круто! Спасибо за идею. Слушай, где ты был раньше? Ой, а куда это Панки убежал? А он сейчас вернется. Видишь, я же тебе говорила, что он странный. Дон, спустись сюда, пожалуйста. Ну, Дон, давай, иди. Что-то случилось, Панки.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 Вот это панки обходительный! Смотрите, он Дон подарил два шарика Лол Декодер! Четвертой серии Питомцы! С надеждой, что ей попадется ее такая симпатичная собачка! Она такая классная с таким огромным желтым бантом! Мне очень нравится! Начнем наши поиски! Кстати, вопрос! Вам нравится пара? Дон и Панки. Напишите мне в комментариях, мне очень-очень интересно. И еще напишите, какая вам пара еще нравится, ну кроме, конечно же, единорожки и Панки. Поехали! Вот наша первая подсказка, и если честно, я не знаю, какая подсказка должна быть у Дон. Так, вот наша лупа, и смотрим, здесь огонь и попадание прямо в... Ничего себе! Интересно, интересно! Смотрим дальше! Это розовый шарик! А, какой милый! Еще кошечка! Открываем наш шар! Ой, какая голубенькая коробочка с песочком! Ну что ж, давайте будем открывать! Здесь. А, смотрите! Это зайка. <св> это зайчик. Здесь такой сиреневый совочек с ушками для зайки. Открываем следующий. Так. О -о -о -о! а почему баночка с кошкой? Вот мне интересно. Попадается зайка, а баночка с кошкой. И следующий. А, -а, -а смотрите! Это будет спортивный зайчик. Такой огромный спортивный зайка. И смотрим, вот он! Ой, какой прикольный! Такой прям рыженький-рыженький, такой хорошенький! Давайте мы оденем козырёчек, вот так вот! Какой он милый! А, мне очень нравится, очень-очень такой классный! Только его этот козырёк полностью его закрывает! И посмотрим, что же у нас в песочке! Это убираем и смотрим. А, это обувь, кстати, сиреневого цвета, как и у малышки, у маленькой сестренки. Так как старшую я вообще найти не могу. У меня есть только ее малышка. Смотрите, какой миленький зайка. Я просто обалдел от него. Он такой яркий, вообще круто. Бомбезный. Ну что ж, у нас есть еще второй шарик Лол. Посмотрим, попытаем свою удачу. А точнее, удачу Дон. И наша подсказка. Ну что ж, смотрим. Здесь лампочка. Плюс какие-то брюки. Ага, вообще интересная подсказка. Честно, я ничего не понимаю. Но мне очень интересно. Так. Ой, у нас опять розовенький шарик открываем а какая малиновая ярко-малиновая коробочка с песочком и поехали а, нет это не щенок даст это какой-то пернатый друг смотрите видите здесь перышко это наверняка какой-то совенок ну что ж смотрим так. А смотрите какая крючка она прозрачная Синего цвета и с синей крышечкой. Ага, <смешиваю> прикол. Итак, а здесь у нас что? Ого, смотрите, какие очки прикольные, такие круглые. Это, наверное, ученые. Ученый пернатый друг. И кажется, я догадываюсь, кто здесь. А ну-ка, выходи. Я тебя узнала, Да? Классная. Я просто балдею! Я балдею от это, этого это питомца! Какой она! Какой она прикольная! Прикольная просто улет! Просто бомбезная! Оденю очки! Я они просто очень... Кстати, сейчас вам кое-что еще покажу. Не уходите! Посмотрите! Это оригинальный питомец, а это одевай сделанный! Есть легкого пластилина. Ну как вам? Классно? Нет, ну конечно разница есть. Но они обе очень классные. Разница в цвете, волос немножко. Но так вообще, смотрите, какие они классные. Каждая очень красивая по-своему. Мне они обе нравятся. У нас еще есть один сюрпризик, конечно же, в песочке. И мы его сейчас достанем. Открываем ищем. ищем. Вот есть, есть, есть, есть, есть. Ой, такой мосенький. Нашли. А вот и наша ученая сова в очках и с галстуком. Это сова Teacher's Pet. А теперь давайте проверять способности наших питомцев. Для начала проверим, меняют ли они цвет. И сначала зайка. Нет, в холодной водичке он цвет не меняет. А в теплой не менять, Но зато у него есть другая интересная способность. И это мы сейчас проверим. Проверим сначала вот так. А потом еще с нашей интересной бутылочкой. Правда, почему-то в форме кошки. И теперь проверим, меняет ли цвет наша сова. В холодной водички не меняет. А в теплой? И в теплой не меняет. У нее у нас другая способность. Она у нас умная. Что же ты еще умеешь? Так? Плачет! Видите, она у нас плачет. Она у нас умница и плакса. Итак, берем нашу интересненькую бутылочку и выливаем содержимое в емкость для песочка. Ну все правильно, это же туалет для нашего зайки. А, смотрите! Здесь уже идут вот такие вот пузырьки! Пау-пау-пау! Ну что, зайка, садись! Да, звук, скажу я вам, не из приятных! И... А-а-а! Вот ты бесстыжий! А ну-ка, смотрим не вот это пузырь. А -а -а. Да. А зайца не стеснительный. Ну что ж, Дон, с собой, конечно же, у тебя проблем точно не будет. А вот с зайкой тебе придется повозиться, потому что он такое делает. Дон, извини, пожалуйста, Ну что ж, а этих питомцев я дам их владельцам, зовут Шпэт, а кролика Бэби Спринс. Друзья, вам понравилось это видео? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тойсен Долг. И еще не забудьте посмотреть следующее видео, выбирайте, какое вам больше по душе. Ну что ж, приятного вам просмотра и до новых встреч.